Сижу играю в танки, как вдруг, выходит новость, что в помоечку запретят играть в состоянии алкогольного опьянения, так что придется заняться ютубом. Стоп, у меня есть ютуб канал. Исходя из большого количества голосов в вопросе, вы хотели увидеть ролик про читерский прицел, но для начала нужно понять, какой же кроссхейр из этого огромного разнообразия действительно считается читерским. На этот вопрос нам ответит гений этой игры, имеющий большое количество хайлайтов. Вот, например, один из них. Так что думаю, что можно спокойно копировать его прицел и идти нагибать лошочков в ММ. Если что, прицел вы сможете найти в описании. А знаете, что еще там можно найти? Ссылку на мой твич канал, на котором я стримлю каждый день с 8 до 11 вечера по МСК. Поэтому, если вы хотите увидеть рофильные интересные потоки, то вам сюда. Перед тем, как в полной мере почувствовать прицел, нам для начала необходимо настрелять хотя бы 500 убийств на ботах. А после можно запускать игру на высоких званиях и наяривать хайлайты. Угу. показываю, ладно, один в четыре. По массикам. Ну, уроды, а. Где Сука, какой урод, а. Слышно? Да. Нет. <толк> Три разных ответа просто. <сих> <сих> ну это этот, как он? Самой <сих> <лельчекса. сих> Там где негр, негр такой. О, такой, можно без этого обойтись, пожалуйста. Гри книга. Ну что, русское слово книг в книжке. нигер. Подожди, там что-нибудь за негр? Оренштейн флэш, <сих> оренштейн флэш. Мужики, почему сэр Хохланд назван <сих> в честь <сих> Украины? Спасибо, Никита, за то, что выполнил мою просьбу. Окно пикаю, показываю. Я попал, я попал, я не верю. Пересматриваю повтор. <свят> Вс, теперь твои... Ой, <свят> осуждаю, осуждаю! У меня там ВК пост. <свят> <свят> Ао. <свят> да пипец. <свят> Билл, я дефолт ставлю. Или не, не дефолт а... <свят> туда. Ну просто. АПАВАС! <свят> ну, слава богу. А, <свят> как вы зачистите, что? Зачем сопсов ты выпрыгнул, Вова? Чтобы запрыгнуть обратно. А понял. Все, so, ладно, я шагу. не мешаю, пусть они сами играют, замутился в дискорде, Буду сейчас комментировать эту ситуацию для вас. Разыгровка клатча 4 в 3, уже 3 в 3. Убивают Артема зачем-то, который подставился под черт, про который была инфа. 2 двое... выпрыгнули Нет, из Китчена. Влад никого не убил. Паша, у тебя слева, чел, но он его даже не смотрит в его сторону, ему просто все равно. И это Дио остается в клатче 1 в 2. Про есть информация, его сейчас будет прикрывать. Чел с машины, которого он вообще не чекает. Он горит. Почему он стоит на месте? Что происходит? Он должен тащить этот клатч. Он Будет у вас трэпом, просто посмотрите! Você, você, você просто! Хорооооооооооооот! ЭТО МОЙ ТИМЭЙТ! у меня уже ГОРЛО БОЛИТ. Скинь коллаж, пожалуйста, Вова! Скиньте коллаж, последний раунд! Спасибо. Да, блядь, это не коллаж! Да где, Калаш, скиньте! Ой-ой-ой, ТА ТЫ что будет, если у этого человека будет 165 герц монитор? вообще, представляете? Просто монитор, Еще, еще. Близко к моему было, близко. Вот здесь по моему. Пусти, тихо, Найс! Капец он как идиот сыграл. Идиот, хорошо подобрал слово, я бы как по-другому сказал. Играем по тактике Никиты. Так, что за тактика? Ну, Хаттон тебе сейчас спали. О! Ну в Minecraft, Ну, понятное дело, я, конечно Банададалл буст еще раз Да, давай буст Райнем За оттемпским Его придумали! Бил бомбу у меня. У меня последний на ланге. Котыны. Блять, ты пошел нахуй. Я вижу. <свист> Это... Блять. Бомба. Крово. Все, стави камчал развести ой ой ой ой ой ой ой ой Смок от Вовы и это клач Артема. Ух ты ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Что этот человек, корин? А если у него будет миллион керц? Вообще, представляете? Если у него будет хотя бы 50 FPS. С этим ботможешь? Ну да. Халпу, халпу, халпу, давайте сейчас быстро-быстро-быстро-быстро быстро Еще, еще у меня прошли с бомбой, с бомбой, все, все ко мне бегите Мэй БКТ ворвутся Бомба у меня в гробах лежит Белкафель-катель-катель Бил, Белкафель Мит убил Беллан Шорт Убил шорт Убил библиотеку. <Посторонний фа -см фотографии> Бомба под него сейчас, он жесткая, Ой-ой-ой. Да, я снимаю трусы. Ой-ой-ой. 80 муха осталось Ну, фарми, мог, пока Кирилл все равно есть, я сейчас буду разминаться жестко. Что, я ем или что-то ты... Да-да-да, что ты ешь? Гречку, крошки, кречки, я встала, а чё? Ну ладно, что ещё, я доширак тем доширак Доширак Доширак, Не хватает денег на доширак, можешь Могу меня тебе эта гречка дороже, чем доширак Сигали Ну, она дороже Что гречка крупа, доширак говно ну ладно не все равно как. Во, вот ты кефирчик взял, чтобы жестко отпищить. Так я пиво только что. -то. А, ну тогда все хорошо. Ты выйдешь из Майнкрафта, ты уже два часа фармишь и почему? Не знаю, у меня мох растет. Короче, на балконе. Делать я мокр растет. Можно на балконе. Когда да, он на балконе, тогда он на балконе растет. Когда он ванной, да, он ванной. Да, да, именно так. Портативный мох. Хрэк свернул, ну еще и бомша слышь да. Тебе за такое лицо сломаю, Лимба 26, я звоню Артему, он к тебе на коляске быстро домчится, он недавно колеса поменял, гонит так, что мысли перегоняет. Офигеть Арте Кирилл там панч просто закинул. Ага. Сейчас разыграем, тихо. Андерпалат, Андерпалат. Убил КТ. Шорт, шорт, живи, живи. Он здесь. No. он же перезаряжается ну да, подожди <поцепот> <своя игра>. <поцепот> <поцепот> <поцепот> авик, авик авик правее правее правее авик. <поцепот> да <поцепот> лучше кого <поцепот> если кому то нужен экономист, который разбирается пожалуйста вот номер парша могу дать <существ> <существ> дергай дергай думает я поведусь <поцепот> хорош повелся в итоге <поцепот> что пуже нет Фу, блять, уберите эту хуй. О -о -о -о -о -о. Что это? Челик сам два калаша выдали.